Мы сегодня у заказчиков, у наших, а, на выполненном объекте. Вот а, Сегодня у нас такая небольшая импровизация. Значит, с ребятами решил поговорить о том, как а, шо, шел весь процесс работы и в целом довольны, недовольны взять, так сказать, обратную связь. Это Сергей у нас, это Елена. Вот. А, ну Давайте начнем, в общем. Первый вопрос у меня, как нас нашли? Ну, озадачились вопросом ремонта, получается, и, ну, и просто смотрели ремонты готовые, которые в Ютубе. Ну, смотрели, ну, наткнулись на, на там групп. И даже не думал, что это на самом деле Тюменская, не знал, что это Тюменская группа, что у нас работает. Ну, смотрели, такие красивые ремонты, потом ну, смотрим, ну, уровень высокий, думаю, дорого. Ну, давай узнаем. Ну, позвонили, в принципе, связались с Максимом напрямую, по-моему. Оставили угу. заявку, и все, Максим перезвонил, оставил заявку, ну, и договорились о встрече. А вопрос такой, почему в итоге на нас остановились? Что зацепило? Зацепило, наверное, то, что от вас был дизайнер. То есть uh -huh. мы решили делать дизайн проекту вашего дизайнера. И, соответственно, раз дизайнеры выбрали вас, думали, что не любой, любая бригада сможет поплатить это. Uh -huh. В ну, ремонт, да. В реальность. Поэтому решили, ну и дальше сотрудничать. Изначально зацепило, ну понравились проекты по YouTube, то есть видео понравилось, как ну, отношения там. Наверное, понравилось больше всего то, что зацепило много фишечек всяких по uh -huh. то есть нюансов, которые ты проговариваешь, и возможно было это реализовать. Uh -huh. Стоит вообще делать дизайн-проект? Однозначно. Однозначно. Даже жена обсуждается. Ну, то есть? По дизайну, да. То есть ну, считаю очень много нюансов по дизайну. И до сих пор вот мы вот как нарисовали, ну, мы, может быть, пунктик все поставили, что, но ну, хотим вот как на дизайне все нарисовано от и до все-таки воплотить, потому что ну, на самом деле очень удобно по дизайну и в плане даже вот ходить по магазинам выбора. То есть вот как раньше, допустим, мы там смеситель выбирали, там 3-4 магазина приехали. По дизайну мы конкретно пришли в конкретный магазин, вот это все, то есть ну, на это время не тратилось. То есть ты есть у тебя картинка, ты знаешь, что ты хочешь и дизайнер помогла еще где ты хочешь там, идти. Uh -huh. есть, на это время не тратишь и сомнений у тебя нет однозначно больше, да и нюансов в принципе даже вот ну по расположению там света светильников открывания дверей и прочее ты сам я думаю не прочитаешь ну если бы прочитаешь но ну, то много времени понадобится да невозможно это прочитать но... по ценам у нас цены выше рынка вообще ну в среднем допустим тюменский рынок там работает раза в два ниже по ценам, как к цене вообще относились и вот цена и реализация, оно того стоило? Ну, по цене тут двоякий такой случай. Мы когда и делали, все, конечно, говорили, что это, ну, дороговато, то есть, ну, ценник на самом деле выше среднего, получается. Но, наверное, я так со своей стороны скажу, что у нас нивелировалось за счет того, что мы на чем-то другом сэкономили, то есть, благодаря Максиму, то есть, да, его, наверное, контактам, связям помогло где-то сэкономить на материалах. По стоимости еще хочу сказать, что получается, ну вот если мы <coughs> yeah, какие-то были задачи сложные, ставили, то есть вопрос вообще не возникал. Окей, сделаем. Один ответ был. Окей, сделаем. Все, ладно. Я думаю, за другую сумму, там, я думаю, ребята сказали... Ну, заявить. допники были, бы просто... Постоянно. Нет, наверное, просто, я думаю, не смогли бы сделать некоторые вещи. Просто мы ну, не смогли бы. Uh -huh. Или бы не стали браться за них. Сколько, если не секрет, всего денег потратили, вот площадь квартиры, сколько? 78? Uh -huh. 78,3. Куда угу. а, ну считать? вообще там работы материалы и ну вот в совокупности и даже можно на текущий момент вот мебель не вся еще куплена, да но вот то что куплено ну давайте так если считать если будет мебель закупленная кухня техника это около 3 700, 3 миллиона 700 тысяч где-то выйдет. Но это и диваны туда же. Диван, и диваны, и кровати. Ну, в общем, полностью квартиру сделать дома с корпусной мебелью, с техникой. Кухня, она не дешевая тоже сама по себе. Черновые материалы вышли где-то с работой, с дизайном около двух с половиной. Двух миллионов. Два, что-то такое. Два миллиона вышло. А это, э, вопрос такой. Сколько квартира стоила вообще изначально? 400. 400. Ну то есть, чтобы понимание было, чтобы сделать ремонт да, в квартире. Это мы Тюмень говорим, 2019 год, у нас сейчас конец года. Квартира стоит 4 миллиона, да, и примерно столько же вы еще вольете в ремонт. Конфликтные ситуации при работе были какие-то? Да нет. Конфликтные ситуации, да нет, не было. Mm -hmm. Были вопросы там, финансового характера, ну я думаю, это просто там новый человек у вас теперь не появился, mm -hmm. больше из-за нее. Mm -hmm. В середине есть... нашего проекта. В середине да, проекта, mm -hmm. то есть там mm -hmm. какие-то были видимо нюансы, а вот с кем изначально как бы, договаривались, то есть ну, вообще просто в принципе не, не mm -hmm. возникало. Да, у нас просто суть в чем, мы постоянно подбираем себе кадры, вот, и иногда на, на середине проекта могут зайти новые люди у нас в компанию, да, мы их тестим, они могут теститься там месяц, и мы понимаем, что они не тему убираем. Вот, и заходит опять новый человек, опять новые вводные, и начинается вот такой вот бардак. Но это почему? Потому что а, сложно коллектив сразу весь собрать, чтобы все как часы работали, в общем. Делали 6 месяцев результатом ремонта и стоили ли эти сроки вот этого ремонта? То есть можно ли, допустим, сказать, что типа, нет вот типа, ну, 5 месяцев, короче, надо было, ну, то есть вот, вот в итоге на выходе сейчас, какие ощущения? Если, короче, по чесноку? Угу то... Нормально? Я к тому, что я... Муж вактами работает, бывала приходила как бы неоднократно, и я видела, что бывал Месяц у нас, по-моему, это... Наверное, это май был. Июнь Или июнь, да. Сейчас точно не вспомню. Конкретно месяц ничего не делал. То есть вот как у меня муж уехал на вакту, оно так вот стояло, но... Ничего не было. То есть я считаю, вот этот месяц вот он, наверное... Вот он вот сыграл, да. А поэтому если бы вот в этот месяц сделалось, то мы бы уложились вообще конкретно в сроки, то есть в принципе. Uh -huh. Именно Но... там, что из-за чего-то там другого, нет. Я по срокам могу сказать, что вот, тоже Максиму спасибо сказал, то есть ну, есть какие-то позиции, которые долго идут и заказывают, и мы реально их специально заблаговременно заказали, то есть вот он кварц, свинью, что он долго идет. Хотя нам обещали, там через неделю будет, он реально шел тоже около трех yeah. месяцев, yes. что-то долго. Mm -hmm. то есть, нас подготовили, мы были готовы, то есть у нас все было, вот все в наличии, что вот дело, дело, дело, дело, да. То есть, ну, с одной стороны, тоже и плюс, ну и вот этот месяц выпал, там, форс-мажор mm -hmm. бывает. Да, ну месяц у нас, говорю, выпал, потому что на другом объекте просто мастера доделали свою работу, которую не успели там доделать. Быстрее сделать, чем за 5 месяцев, потому что, ну, в основном 3 месяца, говорят, сроки делать, ремонт и средний быстрее, чем за 5 месяцев. Ну, я думаю, его не сделать, ну, нереально. Это делать быстро, там, без каких-то, там, соблюдений технологий, там, еще чего-то. Ну, может, так, ляп грубо говоря, сделать за 3 месяца. Какой ремонт, думаю, за 3 месяца не делать. Ну, 5, -5 месяцев, это реально ему реально. срок. Сколько денег за отзыв дали, дали мы вам, чтобы вы нам отзыв сделали? А что, так можно было? Ну то есть. Это все бесплатно. Все работает, все сегодня бесплатно. Спасибо за отзыв. Спасибо за ремонт. Да, спасибо за доверие.